Смогут ли поляки отыграться после неудачно сыгранной карты The Light? Смогут ли узбеки выиграть в этом шоу-матче со счетом 2-0? Черт возьми, много вопросов и ответ мы получим только в конце карты The Train, второй карты сегодняшнего Best of 3 противостояния сборной Узбекистана и сборной Польши. Итак, поляки начинают вторую карту в атаке, узбеки обороняются, и оборона получается, ну, пока худо-бедно, неплохая. Какие-то размены на точке А все-таки поляки успевают навязать своим оппонентам. Но до поставленной бомбы дело пока что не дошло. На самом деле, Харманишка в это время занимается сбором информации о точке Б. И мало того, что он еще и информации собирает слишком много, так еще и Чатрикса успевает убить. И вот уже теперь поставлена бомба. Так, да, все-таки поставлено, однако Аздаст успевает забрать парочку оппонентов и бомбу еще и успевает прихватить. Вот такие дела, дорогие друзья. Пистолетка в актив сборной Узбекистана. Составы, разумеется, не изменились. Это все тот же самый Аздаст-Дас, Space One, Full Show SPX и Chatrix у Узбекистана. Ну и у поляков это, разумеется, все тот же самый Фраджик, Карманишка, Б, Куки Билдер и Грач. То есть... То есть, дамы и господа, разумеется, ну, как бы матч создавался формата Best of 3. Поэтому перезайти или сделать какие-то замены было, в принципе, невозможно. И я эту штуку, на самом деле, поддерживаю. Не люблю, когда меняют, так скажем, коней на переправе, да. Если вы начали играть с таким составом, то уж таким и продолжайте. Грач просто сумасшедший. Хэшот по сопернику гармонишка добивает Space One. Ситуация 3 в 3. И как-то узбеки на самом деле момент этот выхода пропустили. Чатрикс отстреливает игроков атаки, находящихся на шестой линии, ну а последним остается Куки Билдер. 30 хп в его распоряжении и, в общем-то, это, конечно, маловато. Да, есть э, ФАМАС, выбитый с одного из игроков обороны, но много ли этим ФАМАСом можно изменить в данной ситуации? На самом-то деле, да, в общем, можно многое сделать, как минимум забрать двух оппонентов и выиграть раунд, но это так Это, знаете ли, задача минимум Плюс Фулл Шоу не совсем понимает, откуда выйдет соперник, соперник выходит с левой стороны, фул Шоу этого явно не ожидал Ну, один на один, Чатрикс против Куки Билдера, и тут, конечно, Чатрикс должен выигрывать, как мне кажется, должен выигрывать, а там уж посмотрим 30 секунд до конца раунда, 91 ХП. в общем-то, этого... Более чем достаточно. Ну, бомба подобрана. И Чатрикс, э, я не знаю, на опыте или на, не на опыте, но во всяком случае на умении слушать. Точно. Вот это прям на умении слушать, это 100% выигрывает этот раунд. Потому что соперник, естественно, не старался как бы сыграть максимально тихо, максимально саивово. Он начал какие-то прострелы делать, да, байтить соперника на выход с позиции... Забайтил, соперник вышел, только просто не там, где ожидал его поляк. Вот так вот. Что ж, поляки берут паузу, и это, наверное, для поляков хорошо. Если мы вспомним карту D-Light, light то там они тоже взяли паузу, и после этого у них даже какой-то винстрик получился. Тем не менее, первую половину они все-таки проиграли со счетом 9-6. Но они же ее вообще 7-3 проигрывали, поэтому явно пауза частично пошла на пользу. Собственно, и сейчас такое тоже может быть, тем более была поставлена бомба в пистолетном раунде, а это означает, что деньги у поляков на бай должны быть. Во всяком случае, хотя бы частичный бай, который могут сейчас себе позволить поляки, и я уже вижу докупленные девайсы. Это означает, что все же действительно поляки будут приобретать оружие и не с пистолетами будут проводить третий раунд на второй карте. К слову сказать, теперь узбеки берут паузу. Уж с чем э, связана пауза от узбеков, я не знаю. Ну, вероятнее всего, какой-то игрок, может быть, из какой-то сборной куда-то отошел и поэтому берется пауза. Но заметьте, заметьте, по-дружески, так скажем, узбеки и поляки взяли по паузе. Чтобы у каждой команды на всякий случай пауза одна, но все-таки сохранилась. Мне нравится дух э, товарищества, даже невзирая на то, что здесь на самом деле кровопролитная баталия идет сейчас. А Ведь если поляки проигрывают карту Трейн, то шоу-матч на этом подходит к своему завершению. А если узбеки э, проиграют Трейн, тогда мы еще и третью карту посмотрим, но название третьей карты я скажу вам в конце второй, разумеется. Если она вообще, в принципе, будет нам нужна, третья карта. Что ж, паузы закончились, через 5 секунд начинается раунд, и у узбеков, в общем-то, с баем, ну, по идее, все должно быть нормально, они вроде бы как два раунда выиграли, и какие-то девайсы иметь э, априори должны. Но вот что поляки сейчас нам будут демонстрировать, вот эта загадка. Ну, как минимум, дым из сотни на шестую линию является достаточно стандартным решением, ну и там можно, в общем-то, под этот дым уже играть с апдауны, сотни. много откуда можно разыгрывать, ну и при этом, естественно, никто не отменял фейк э, прокидки точки А с дальнейшим выходом на точку Б, которым, кстати, сейчас, судя по всему, и собираются заниматься поляки. Потому что очень аккуратно на шифтах ребята сейчас проходят э, к торцу и, судя по всему, будут десантироваться э, куда-то на точку «Б». Но если бы здесь, конечно, не мешал дым, то можно было бы что-то сделать более интересное. Но Чатрикс, черт возьми, попадает в голову оппонента. СПХ делает дабл килл фул шоу вместе с Чатриксом погибают при удержании точки «Б». Грач не сумел забрать соперника зигзага. Однако на верхнюю волну залетает хэдшот по Иксу. Ситуация равная 2 в 2. Бомба уже практически поставлена. И 35 секунд до взрыва бомбы. Разумеется, Space One вместе с азда остались вдвоем. Space One, кстати, врубает Грача. Ну и последний, это тот самый Фраджик. Который тоже, кстати, умеет играть на слух. Заметьте, дамы и господа. Ну, конечно, здесь... Uh, просто момент такой будет, да, очень неприятный <связать> для Аз Аздастда. Но это информация для Спейсвана, который сейчас пытается переиграть. Со... <связать> успевает! И он еще раз дефать успеет. О мой бог! Спейсван Выручает сборную Узбекистана и приносит третий матч матчпоинт в этой встрече. Хотя очень и очень на тоненького. Вот прям... То ли секунды не хватило поляку для того, чтобы все-таки выиграть этот клатч. Очень непростой клатч. Один в два с достаточно невеликим количеством э, холспоинтов. Ну, не повезло. Но ну, черт возьми, не повезло. Одну секунду бы он еще посидел за вагоном и только потом бы вышел. И раунд оказался бы победным чисто технически. Ну, теперь придется играть с диглами. Здесь у нас Space One, кстати говоря, готовится, принимая. Ой-ой-ой! Блин, почему же это не CS GO? Почему нельзя одной кнопкой сразу включить Space One? -а? Почему мне приходится его перещелкивать, а в это время он делает квадрокилл? Четыре минуса на приеме зелени, божечки мои, дамы и господа. Это 4-0 в пользу узбекистанской сборной. Ну, наверное, правильно сказать узбекская, Я не знаю, как, как правильно, опять же, узбекской или узбекистанской. Наверное, скорее всего, узбекской сборной. А, да не скорее всего, а узбекской сборной. Прошу прощения за небольшие тупнички. Но поляки, конечно, в общем-то, я думаю, и не имели никаких надежд на победу в этом раунде. Объективности ради все-таки не было девайсов. И минус Space One. И вот с этого момента поподробнее, как говорится. Да, самое главное теперь еще и вырубить Чатрикса, да, который очень. Сильно любит подпортить нервишки своим соперникам. фул шоу разменивается, играя на небе. И вот, кстати говоря, может и не стоило бы лезть, стреляться со вторым оппонентом. Потому что теперь стратегически важная позиция на точке А потеряна для игроков сборной Узбекистана. азда -зда пытается на дальней дистанции вырубить соперника Сэмки. Ну, кстати говоря, уже здесь два соперника. Минус первый, минус Би. На башне у нас по-прежнему находится один из э, поляков. SPX минус Фраджик, а сдаст минус Хармонишка, Ну и последним остается Грач. 76 хп в его распоряжении. И, в общем-то, это не сказать, что прям сверхсложный клатч. Минус Чатрикс один на один. 76 хп против 49. И, кстати, 49 хп здесь уже, согласитесь, выглядит не настолько уверенно. А, визуальный контакт, кстати, сейчас произошел. Ой-ой-ой, да ладно! Ты ты чего?! Асдаст, ас, да, даст, на ровном месте отдает раунд полякам. Хотя, конечно, этого просто не могло быть. Ну, то есть, этой отдачи не могло произойти. Но он видел, что соперник заполз под вагон. Но я, конечно, понимаю, что выстрелить он не решился, дабы не спалить свою позицию. И думал, что оппонент вылезет с той стороны вагона. Но оппонент, оказалось, решил вернуться. И, судя по всему, Аздаст просто этого как бы и не ожидал. Но по факту, по факту, мне кажется, что должен был выигрывать... Ну, там уж, ладно. Не мне судить, как говорится, э о том, что делают игроки на матче. А Мое дело комментировать. Минус от SPX. -а, <кхм> простите, дамы и господа, минус от SPX. -а. Чатрикс вооружается снайперской винтовкой. Фулл шоу, минус фраджик, но размены. Кругом размены, И непонятно до сих пор, кто же все-таки окажется в плюсе после очередного убийства. Би и Грач остаются вдвоем, вылетает 2 АВП. Ну, снайперских винтовок многовато, конечно, у игроков обороны. Здесь, ну, очевидно, что фейк по дефьюзу. Space One не успевает попасть по сопернику, но вторая флешка уже, разумеется, мимо кассы. Теперь было бы неплохо убить бы оппонента, что... А, ну ладно, можно и так, в общем-то. Не стал Space One убивать соперника, оставил ему автомат Калашникова. Повезло, 2 хп осталось у грача. 4-2, в общем-то. 4-2 поляки демонстрируют нам, что даже за слабую сторону они готовы все-таки побороться за победку. Напомню вам, что, в общем-то, на трейне атака является по факту слабой стороной. И то, что сейчас поляки будут набирать, является бонусом, очень хорошим бонусом и бустом для второй половины. Поэтому узбеки сейчас, конечно, должны забирать по максимуму, вторая половина явно будет идти под диктовку поляк. Ну, здесь попытка запушить соперников в доме, кстати, надо сказать, попытка очень успешная, остался всего-навсего один живой поляк против трех живых узбеков. При этом у Space One есть АВП, да, то есть контроль дальних дистанций у узбеков имеется. Имеет Калашу у SPX, фул шоу, в общем-то, с диглом. и в предыдущем раунде он с дигла повесил ваншот, что говорит о том, что он умеет с этого пистолета стрелять То есть все весьма-весьма неплохо, если бы сейчас, конечно, SPX сыграл не так, как он сыграл 46 хп оставил оппоненту и погиб, к сожалению, погиб, потому что... Ну ладно, окей а в таком случае, раз победа все-таки достается узбекам, анализировать тот момент, я думаю, нет никакого смысла. Хотя, очевидно, ты идешь с автоматом Калашникова поджимать соперника, который в теории может понимать, что ты его будешь поджимать. И ваша команда лишается единственного мобильного девайса. Остается фулл-шоу, у которого девайса нет, и Space One, у которого девайс не мобильный. Вот вам и результат. Но ну, это хорошо, что поляк открывался медленно, да, то есть на шифте. Если бы он двигался чуть-чуть быстрее, то это могло бы, знаете ли, создать лишние трудности Space One, ну и сборной Узбекистана в целом. Ну, к слову сказать, два минуса от игроков обороны и уже три, три прошу прощения, уже три минуса от игроков обороны и, кстати, три ответных от поляков. То есть ситуация равная, 2 в 2, и при этом у Чатрикса есть АВП, и Аздаст э, как бы тот самый мобильный игрок э, сборной Узбекистана. Не ошибается, забирает Фраджика, по карманишке, в общем-то, нет никакой информации, но вот прям очевидные нет информации, я думаю, узбеки должны догадываться, где он может находиться. Но здесь, конечно, слышны передвижения по вагону, и подставляется Чатрикс. Теперь ситуация один в один, но есть информация по поляку. Ух ты, поляк! Айда Харманишко, отличный минус с автомата Калашникова, 5-3. Не сдаются поляки, вы посмотрите. В этот раз, э, как бы так правильнее сказать, э, градус гораздо выше, чем на том же самом лайте. Вообще, кстати говоря, хочу выразить огромный респект сборной Узбекистана за то, что они активно играют в Counter-Strike 1.6, активно ищут соперников, э, будь то таджики... С кем еще там uh, была игра? Ну, вот, например, сейчас с поляками. Есть еще несколько матчей, которые, возможно, хочу акцентировать внимание, дамы и господа, возможно, будут сыграны, но это не точно. Со шведами и еще кое с кем, с кем пока что говорить тоже, собственно говоря, не буду. Uh, ну, хармонишка. Первый минус это энтри-фраг по Чатриксу. Чатрикс на второй карте явно прям подсдулся. Передав пальму первенства Space Вану, да, собственно говоря, Чатрикс занимает третью позицию. Ну а Space One хорош, 11 на 3, статистика более чем уверенная. А, Грач тем временем убивает Full а, шоу и постепенно оборонительные редуты а, узбекской сборной а, редеют. Редеют, черт возьми, некому уже скоро будет защищать точку Б, а ведь ситуация 4 в 2. Атака зашла и как их теперь отсюда выбивать-то? Ну, Space One, конечно, говорит, что как-то да мы их выбьем, я практически уверен. И, в принципе, он, наверное, прав. То есть выбить здесь априори-то оппонентов можно. но главное только по вагонам скакать. Поосторожнее, Аздаст заходит в спину. И вот этот, это козырной туз в рукаве узбекской сборной. Но по Аздасту теперь есть информация. Он пытается замувить своего соперника, чтобы хоть какой-то соперник спалил. Свое местоположение. Фраджик все-таки находит Аздаздазда и убивает его. Ну и теперь уже Спейсвану тут скорее всего не выиграть. Ну потому что банально ему никто этого не позволит сделать. 5-4. Но я вам так скажу, дамы и господа. Боевой матч. Боевой. Uh, да, в принципе, очень ровно шли узбеки с поляками на первой карте, то есть там тоже было 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, вы помните, да, вот эти качели туда-сюда, и, в принципе, и здесь то же самое, но эта карта Трейн, она куда более популярна, чем карта Лайт, и это говорит о многом, на самом деле, она куда сложнее, чем, собственно говоря, вышеупомянутый Лайт. Ну, как обычно, дымок. Под этот дымок, кстати говоря, хармонишка забирает Space One и начинается выход из сотни на точку А, Чатрикс. Неожиданный поджим точки... Ой, а здесь бомба лежит! Да ладно, поляки, ну вы чего? Поляки забыли! Забыли бомбу у Апдауна! Бог ты мой! Ну что ж, теперь Куки Билдеру придется сейчас доказывать, что он... Сильный поляк И затащит в одного вот этот Очень сложный момент В принципе может а Минус по full шоу во всяком случае сделать Теперь нужно чтобы Чатрикс Не смотрел На точку с которой будет открываться Куки билдер потому что если он не будет Так ну тут кстати топот Ой Ой какой неловкий момент хаешечка для того чтобы Прочекать есть ли здесь соперник да? Всем известная В общем то хаешечка ну что, Куки Билдер сейчас явно будет байтить а, на себя внимание Чатрикса. Ой-ой-ой-ой-ой, как же красиво сейчас поляк обставляет эту ситуацию. 5-5. Безусловно и безукоризненно сейчас круто разыграно полякским игроком Полякским, а можно так говорить? Польским, польским игроком, конечно же Простите, я что-то сегодня путаю Узбекистанский, польский, пол полякский В общем, ладно, такое бывает, но это минуточка юмора, так скажем Что ж, временный ничейный результат Снова ребят, сравнялись По-прежнему Space One занимает первое место у себя в команде Ну а у поляков на первом месте находится Грач со счетом 11 к 8 и что-то у нас здесь готовится явно на зелени Во всяком случае, вылетевшая флешка оттуда говорит о том, что что-то сейчас да здесь будет SPX, отличный хедшот минус фражик, ну и минус от Space One, если я не ошибаюсь, был сделан чуть ранее По Куке билдеру 5 в 3, пока что поляки не нашли возможность разменяться Но грач, кстати говоря, в процессе поиска этого самого размена не удается заваншотить соперника, и вместо того, чтобы отдать позицию и сыграть немножко с другой точки, грач, как, в общем-то, и Хармонишка, к сожалению, отдаются, оставив э, в соло играть игрока с ником B, у которого, кстати, осталось 34 хп против после прострела через ящик. Ну, тут Space One добивает оставшегося поляка, и, конечно же, шестой раунд отправляется узбеком. Мне кажется, проблема этого раунда в бездейности. То есть поляки банально не придумали, что они будут делать в этом раунде, если первые их какие-то наметки не получится. То есть они попытались открыть позицию на зелени, не получилось. Они попытались открыть позицию на точке Б и тоже мимо кассы. В результате они как бы оказались в ситуации, в которой не знают, что нужно делать. То есть план был, но план был до момента, что мы выходим и выигрываем. А вот если мы выходим и не выигрываем, то что делать, мы не знаем. Ну что ж, один девайс у Куки Билдера, все остальные на диглах. И это здорово, конечно же, снижает шансы на победу в раунде у поляков. У нас здесь даже 3D, дорогие друзья, от поляков. Просто максимально объемные поляки, готовые сейчас просто разорвать бедного Чатрикса. Ну, половину лайфбара, кстати, оставили ему. Вот справедливости ради половину лайфбара смогли снести максимально быстро. Но вторая половина почему-то полякам не поддалась. Минус от SPX. Постоянно я почему-то и, и, и испытываю какие-то сложности в произношении этого никнейма, хотя на самом деле сложного-то, в общем-то, ничего здесь и нет. Uh, Space One и еще раз SPX делают по еще одному минусу. B и Грач остаются вдвоем. Ну, пардон, в соло остается Грач Не успеваю включить вам Грача Space One его слишком быстро убивает Вот такой быстрый и дерзкий Space One на карте Трейн Хотя напомню, в общем-то на лайте Space One был в тени Чатрикса Именно Чатрикс сделал практически весь, так скажем, весь лайт своей сборной но зато теперь они поменялись, и в дополнение, так скажем, к этим двум фрагдилерам команды остальные доигрывают, по-моему, просто какой-то замечательный Counter-Strike. Вот-вот, я не знаю, как еще сказать. То есть я и так мысль запутал, вы, возможно, даже не поняли, о чем я говорю сейчас. Ну, я хочу сказать, что Чатрикс и Space One играют настолько круто. Что три оставшихся игрока сборной Узбекистана дополняют эту картину вот на все 100%. То есть ребята доигрывают процентов на 70, и оставшиеся 30 как раз на себя берут а, саппортящие игроки, которые просто играют позиционно очень здорово. Вот именно так я вижу сейчас игру сборной Узбекистана. Ну, у поляков, собственно, ситуация приблизительно та же, на самом деле. Ой-ой-ой, а вот до этого уже допускать не нужно было. Space One с половиной лайфбара остается один на один против игрока с никнеймом B. У которого, кстати, 100 хп, да, то есть в два раза больше. Ну и Space One, собственно, не угадывает с тем, где будет установлена бомба. но слышно было, что, в общем-то, бомба установлена на точке А. Естественно, Space One понял, что бомба установлена на точке А. Но теперь попробуй угадай, где находится соперник. То есть ситуация около, на самом-то деле, не берущаяся. Такое очень сложно будет выиграть. Но есть дефьюз-киты. Если не фейковать, например, по... Ну все, начинается топот. Понятное дело, что Space One придется уже дефать до Талова. Ой, нет, это фейк. Ну, здесь же банально, уже по времени, тогда, к сожалению, Space не успевает. 7-6 слишком долго, как мне кажется, ходил на шифте игрок узбекской сборной. Бомбардир узбекской сборной на карте Трейн. Давайте скажем так, потому что он единственный, количество киллов, которого уже перевалило за 20, 21 к 5. А Чатрикс, к сожалению, укатился на четвертую строчку со счетом 9 на 9, но это неважно. Ну вот, если мы будем рассматривать более детально польскую сборную. Польскую. Опять вот правильно я говорю? Надеюсь, правильно. В общем, короче, сборную команду из Польши. Давайте вот так скажу, так точно, правильно. То здесь, конечно, очевидно, я бы выделил Грача и, очевидно, выделил бы, наверное, Куки Билдера. Ребята, которые... Потеют, но недостаточно качественно, да. Вот, например, Space One вместе с Чатриксом потеют и играют вообще, в принципе, куда более уверенно, чем их оппоненты из Польши. Но справедливости ради хочу заметить, что у поляков нет игрока, который прям явно выбивается, который явно играет круче вот сегодня, который тащит. То есть там вся команда играет плюс-минус на одном уровне. И это тоже очень и очень хорошо на самом деле. Потому что если команда начнет расти по скиллу, вероятнее всего коллектив начнет расти практически весь. То есть все игроки, которые будут играть в польской команде, они станут лучше. Они прокачают свой скилл все вместе. В то время как, например, тому же spx -у нужно еще вот прокачать свой скилл сначала до уровня того же самого Space One. Но при всем уважении, разумеется, к SPX, который, в общем-то, в целом и так неплохо играет. Но сейчас узбеки, кстати, сыграли плохо. Очень плохой раунд, очень нерезультативный, настолько нерезультативный, что порадовали нас узбеки всего-навсего одним минусом. Ну и вот SPX, о котором сейчас, кстати, шла речь, остается один против четверых и промах с АВП, но добивает с Вот. Как вообще такое могло получиться? Бомбу, кстати, под шумок-то на Б поставили. И, то есть, SPX даже не понимает, что бомба установлена у него в спине. Ну, и естественно, с ножиком. Забегая на нижний парик, как... А, вот он. все. Я помню же, что на точке Б был грач, который бомбу-то поставил. А он, оказывается, уже под вагон спрятался. Итак, дорогие друзья, 7-7. Первая половина заканчивается с минимальным разрывом. Если на карте D-Light мы с вами увидели счет 9-6, луз минимум за поляками, то теперь для какой-то сборной будет минимальный перевес по взятым раундам в размере 1, то есть 8-7. Но вот вопрос, за кем? Тут очень интересный подход к байраунду от сборной Узбекистана, да, то есть это 4 дигла. И снайперская винтовка. Я, конечно, ничего против не имею и осуждать никого за подобный байраунд, наверное, все-таки не буду. Но то, что уже поставлена бомба на точке Б, говорит о многом. Почему столь пассивный диффенс в этом раунде от успехов? Почему? Надежда на то, что Space One затащит этот раунд, но ведь Space One все-таки не вечен, как говорится, да? Ножик в печени никто не вечен. Вот Чатрикс не сумел добить соперника, и что теперь толку от одной снайперской винтовки Space One? Ну да, он сделал два минуса. Ну да, он героически пытался спасти раунд для своей команды. Но не удалось это в итоге сделать. И вот тут уже... Появляются какие-то тревожные предпосылки для сборной Узбекистана Потому что первую половину, находясь в сильной стороне, они все-таки проиграли а Теперь посмотрим, что поляки нам предоставят в рамках сильной стороны Потому что в атаке они сыграли, ну, так скажем, победно Может, оборона у них будет вообще в одну калитку, так скажем, да? Ну, ошибка на зелени Ошибка на зелени, которая моментально позволяет Ох-ох-ох-ох-ох Чатрикс просто сносит Хармонишку Ну, Хармонишка успел сделать даблкил Поэтому то, что он его сносит Как бы это... Ну, вернее, что его снесли Это уж и не такое большое дело Потому что Хармонишка перед смертью Успел очень сильно потрепать Сборной Узбекистана Фраджик с Гусема остались вдвоем С Гусем, господи, прошу прощения С Грачом, конечно же Минус от Спейсвана. И здесь у грача не залетает, к сожалению Но прицел, честно сказать, конечно, был э, ниже, чем должен был Кстати, посмотрите, как хитро, да? Как хитро Ушел просто не выходит, играет на то, чтобы игроку обороны пришлось э, подходить чуть ближе А здесь уже вдвою спата как-то узбеки бы да и разобрали своего оппонента Ну, в принципе, так практически и получилось 8-8 Пистолетка остается за узбеками, а это значит, что поляки вынуждены будут провести два экономических раунда и потенциально имеют шанс отдать 10-8. Не в свою, как вы понимаете, пользу. То есть поляки сами себя выставили в пистолетном раунде в очень и очень непростую ситуацию, из которой э, есть, конечно же, возможность выйти, но давайте будем реалистами. Перестрелять калаши с деглами... Не всегда, далеко не всегда удается. но ну, вот сейчас погибший Аздаст да, даст, дает возможность разменяться и все, собственно говоря. На этом раунд без шансов остается за узбеками. 9-8. Кстати, еще хочу подметить один очень важный факт для поляков. Потому что, возможно, не все знают, но лично я знаю, так как неоднократно наблюдал за сборной Узбекистана, за, в принципе, узбекским контрстрайком, э, атака у узбеков на большинстве карт является сильной стороной, на самом деле. То есть узбеки, у них немножечко свое видение контрстрайка, чуть-чуть отличающееся от э, общепринятого, так скажем. Да? И если они проиграли в обороне, это еще не значит, что они в тар-тарары разлетятся в атаке. Совсем нет. Напротив, более вероятно, что они возьмут и в атаке будут играть так, как их соперники в принципе даже и не ожидают. К слову сказать, узбеки берут еще одну паузу, у поляков паузы закончились, а это последняя пауза у сборной Узбекистана, и теперь уже пауз до конца матча не будет. То есть, если она действительно понадобится, изменить ничего уже будет нельзя. Если один из игроков, например, вылетит с сервера, придется играть в вчетвером. Что ж, начинается раунд. 9-8 и 25 киллов у Space по-прежнему не дают мне покоя. Ну, уж больно много он, мне кажется, неприлично много, но стрелял! Какой же взрыв сейчас делают поляки! Вот это поворот, дамы и господа! Чатрикс, даблкил, пытается не отпустить соперника и все-таки удается догнать Харманишку. 10-8, вообще просто крышесносный раунд. Вот просто крышесносный! Как же круто сейчас поляки взорвали сотню. Ну и при этом узбеки, которых подорвали прям просто капитально, в принципе тоже не растерялись. То есть одни показали чудеса выдержки, а другие чудеса раскида. да, То есть как грамотно можно просто хаешками сделать минус два. Да, к сожалению, не было девайсов у поляков, чтобы этот раунд довести до победного. С пистолетами даже сделав два минуса с гранаты, к сожалению, вы себе ничего в общем-то не гарантируете. Так, Спейсман пытается действовать на шестой линии Кстати говоря, вместе с ним и сотни уже из, из апдауна начинают открываться Другие игроки сборной Узбекистана И грубая, очень грубая ошибка от Чатрикса При этом SPX, SPX не успевает а, дать размен Потому что не успевает понять, где находится его оппонент Ну, тут прям full шоу просто прицелом вышел на соперника Тут, тут было без шансов 11-8 Uh, это то, о чем я, в общем-то, говорил вам, дамы и господа, что узбеки действительно в атаке будут играть гораздо жестче, чем это uh, привыкли видеть многие зрители моего канала. Обычно сейчас все чаще и чаще играется тайтовая атака, более медленная, более вдумчивая. Так вот, узбеки демонстрируют скорее старую школу Counter-Strike, когда атака жесткая, быстрая, хлесткая. И а, типа, зачем сидеть, нам все равно придется выходить. И узбеки в этом плане очень и очень мне импонирует. Атака у них всегда выглядит устрашающе для соперника. Куки билдер остается последним. Естественно, не остается он последним, потому что его убивает Space One. 12-8. Кстати, как вы можете заметить, там уже даже скорострелка появилась у Чатрикса. Ну, плетка это всегда, конечно, замечательно. Убивать с нее одно удовольствие. Но единственное, что я бы все-таки сказал, что... Надо уметь ей пользоваться, да, то есть вариативность данного девайса тоже доста... достаточно высокая. Хоть это и снайперская винтовка, но одним патроном она не убивает, поэтому надо правильно ее еще и разыграть. Э -э -э грубейшая, я считаю, грубейшая ошибка, которая вообще не позволительна ни одной команде, играющей в обороне. То есть поляки просто запустили Space One на небо. Все, то есть точка А после этого абсолютно на 100% обречена... На поражение. И вот, кстати, как вы видите, грач у нас стоит АФК. Ну, а бомба уже установлена. Установлена она, разумеется, на точке А. И как теперь такое выигрывать? Вот скажите мне. Никак. Тут очевидно, что нужно сейвиться. Куки билдер пытается до смерти, видимо, запрыгать в стену. Просто ждет. А, Грача убивают. Ну а Куки-Билдер, судя по всему, будет пытаться перенести в следующий раунд а, свою М4. И ведь, кстати, удастся. Удастся, да. Мне СПХ ошибается. Ну, не то чтобы ошибается. Он скорее просто не ожидал конкретно в этой позиции увидеть соперника. Именно поэтому и растерялся. Ну а счет в матче становится 13-8. Все ближе и ближе Узбеки к победе на второй карте, а это, между прочим, поставит точку и подведет черту под сегодняшним шоу-матчем. Так что я бы на самом-то деле напрекся на месте поляков. Разница в 5 матч-поинтов, конечно, не колоссальная, не ой-то уж какая прям огромная, но, согласитесь, очень неприятная. Чатрикс дабл-кил со своей плеточки, ну и у нас численный перевес отправляется в сторону сборной Узбекистана. Минус от SPX, -а. два игрока обороны, уже один остается. Господи, поляки так быстро умирают, что я прям даже не знаю, как это оценивать. Фраджик последний, обменялись сейчас хедшотами, но для Аздазда хедшот оказался фатальным, а вот для Фраджика нет. Ну, один хп, черт возьми. Неудачно сейчас слезет с вагона, или вот хаешка долетела бы чуть-чуть ближе, и было бы все печально и плачевно. Кулшоу добивает Фраджика, и это уже 14-й раунд для сборной Узбекистана. Ну, оно, в общем-то, на самом деле и не удивительно У поляков проблемы с экономикой, и это уже не первый раунд во второй половине, когда у поляков есть какие-то сложности с закупом, потому что деньги, естественно, нужно тратить грамотно. Справедливости ради, поляки действительно тратят деньги грамотно, но... Uh, не всегда, так скажем, узбеки позволяют реализовывать грамотный бай Чатрикс, ну, пока что отрабатывает один за всю команду К слову, из команды уже практически никого не осталось И нет, все-таки АВП uh, более крутой девайс, чем плеточка. Кстати, будет ли подобрана плеточка? Нет, uh, Плеточка в следующий раунд не укочевала 14-9. Ну что ж, поляки наконец смогли подобрать ключки, так скажем, к атаке э, сборной Узбекистана. Как вы могли сейчас наглядно увидеть, э, наказание за столь быстрый и дерзкий выход. Ближними респаунами игроки обороны просто остановили выход на точку А. Ну здесь Space One, как мне кажется, вот уже именно на 100% было сыграно на опыте. Понимание того, в какую точку придет соперник поджимать, ну, это дорогого стоит. Не каждый держал бы прицел именно там, но Space One понимает, что, собственно говоря, сейчас будет происходить. Фраджик под покровом смоков подбирается к сотням, забирает Space One, но из FX мстит за погибшего товарища по команде. Далее минус в зигзаг, и в этом же самом зигзаге остается последний игрок Польской команды. Это Куки Билдер. 74 хп в его распоряжении. И поставлена бомба ошибка от фул шоу Ситуация один в один. ха ха ха, -ха, -ха! И тут Чатрикс. И тут Чатрикс, черт возьми, со своей плеткой второй раз проигрывает перестрелку АВП. Что в очередной раз подтверждает, что АВП все-таки круче, чем плетка. Кто бы что ни говорил. 14-10, дорогие друзья. Узбеков пытаются догнать их соперники из Польши. И надо признать, что во всяком случае в предыдущих двух раундах полякам удавалось это сделать. И удавалось сделать это где-то без труда, а где-то все-таки с какими-то проблемками. Но если вот... Вспоминать предыдущий раунд, хотя зачем его вспоминать, мы его еще и не забыли, то, в общем-то, Куки Билдер это, мне кажется, слишком уверенная АВП, которая вообще не может проиграть ни одного раунда. Ну, если он такие клатчи вытаскивает, о чем здесь может идти речь? Ой, кстати, вылетел. Кстати, вылетел один из э, игроков э, команды Узбекистана. Фул шоу и Чатрикс по минусу. Чатрикс убивают и убивают Фул шоу Собственно, раунд на этом заканчивается. И вот мне что интересно, а вернется ли у нас еще один игрок сборной Узбекистана. Потому что как-то э, в такой ситуации в меньшинстве оставаться в атаке, ну, это прям очень и очень плохо. Это может повлечь за собой ненужное поражение в ненужных раундах и, как следствие, выход на третью карту. Но... Но было очень много пауз взято. По сути, все четыре паузы по минуточке мы с вами отсмотрели и дождались. Быстрый выход на точку Б. То, что, кстати говоря, узбеки, по-моему, за вторую половину еще ни разу не делали. Чатрикс э, забирает Би, следом забирает и Куки Билдера, ну а Фраджик на точке А героически убивает Бота. Два? Ой-ой-ой-ой, уже и не два, уже Фраджик остается один. И вот для Фраджика, конечно, тут, мне кажется, немножко неиграбельная ситуация. Три соперника, и Чатрикс еще и прям сходу ставит хэдшот. То есть даже не позволили Фраджику просто оглядеться. А что здесь, дескать-то, происходит на точке? А что я должен делать и кого убивать? Ну только на нее пришел, ему сразу репу пробили. 15-11, дамы и господа, матч -пойнт. Один раунд остается сборной Узбекистана для победы над сборной Польши. Удачи сборной Узбекистана и полякам тоже э, терпение и сил, потому что камбэк... Будет непростым. В любом случае, для победы нужно будет играть овертаймы, если поляки, конечно, до них дотянут. А мне кажется, что уже и нет, потому что девайсов в этом раунде у поляков не было. И уже, видимо, они не появятся. Бомба установлена, Фраджик погибает, последним остается Грач. И без единого минуса поляки отдают последний раунд сборной Узбекистана. Счет в матче становится 16-11. И теперь, дорогие друзья, я могу поздравить, полноценно поздравить сборную Узбекистана с победой. Этот матч был не самым простым из тех, которые я видел с участием сборной Узбекистана. Огромное спасибо сборной Польши за проделанную работу, за тот контр который они показали. Бороться с узбеками на равных может далеко не каждая команда. И отдельно поэтому полякам за это респект. Ну и также, конечно, огромный респект узбекам за то, что они по-прежнему демонстрируют себя с сильнейшей точки зрения и на данный момент являются, наверное, одной из самых сильных сборных по Counter-Strike 1.6. Ну а я прощаюсь с вами. У микрофона был Александр Найсмирнов. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал. Ну и, конечно же, до скорых встреч в прямом эфире, дорогие друзья.